Надо здесь начинать, да? Ага. Параллел Очень эффективный слайд Самая крутая штука во вселенной Мэджик, тоже крайне эффективный слайд и, к тому же, более контрольный, чем Параллел. Саванна также является очень эффективным слайдом, но она гораздо сложнее, чем Параллел и Мэджик. слайд длинный и зрелищный, но менее эффективный, чем Параллел и Мэджик. слайд крайне эффективен и очень опасен, сложно держать контроль. Твилинг и Суи я бы использовал только в людном месте. Малоэффективно, но очень зрелищно. Юнити. Вот это уже опасно. Юнити. Нестабильное, неконтрольное. И если вы не готовы делать его, то лучше не рисковать.